привет! Поздравляю вас с наступившим новым 2017 годом. Мы сейчас находимся на Софийской площади, главной елочке страны Украины. Желаем вам э, творческих успехов, вдохновения, самое главное здоровья вашим вашем семье, мирного неба над головой. Э, я по возможности буду воплощать ваши идеи и пожелания в реально записывать видеоуроки. уроки, поэтому, конечно же, не забывайте поддерживать меня, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Для тех, кто хочет поддержать канал материально, в милости просим. Всех люблю вас, пока-пока!